Дети часто оживляют в своем воображении любимых персонажей из сказок, и в некоторых случаях они даже становятся замечательными друзьями. Это объясняется не только хорошим воображением малышей, но и талантом сказочников. Однако некоторые писатели создают сказочных героев, беря за основу характер и внешний вид настоящих людей. В этом видео мы расскажем о прототипах 10 известных сказочных героев. Белоснежка. В 18 веке у баронессы Марии Евы фон Беттендорф и у судьи Филиппа фон Эрталя появилась дочь Мария. Она стала их пятым ребенком. Через несколько лет мать девочки умерла, рожая десятого малыша в семье. Муж баронессы быстро оправился от горя и вскоре нашел себе новую жену, богатую вдову. Мария была очень красивой девочкой и мачеха сильно ее не взлюбила. Женщине было уже 36 лет, и ее красота неумолимо увидала. А Мария с годами лишь расцветала. Мачеха решила убить падчерицу, и девочка об этом узнала. Она убежала из дома и нашла убежище в доме рудокопов. Когда мачеха умерла, Мария вернулась домой и прожила там до своей смерти. Замужем она так и не побывала. Алиса в стране чудес. У Алисы Лидл было несколько сестер. Льюис Кэрол являлся другом семьи Лидл и очень любил играть с девочками. Он часто их фотографировал. Кэрол часто рассказывал сестрам сказку о девочке Алисе, которая оказывалась гуще различных приключений. Девочки были в восторге от его историй и постоянно требовали продолжения. Через некоторое время скопилась целая серия приключений, и автор решил записать эти истории. Книга была вручена Алисе. Когда она выросла, книгу пришлось продать, чтобы получить возможность оплачивать счета. Шрек. Уильям Стейк, писавший о монстре Шреке, имеющем ужасную внешность и доброе сердце, списал своего персонажа с рестлером Мориса Тие. Он родился на Урале во французской семье. После революции, которая произошла в 1917 году, его родители решили вернуться обратно во Францию. Будущему рестлеру было тогда 14 лет. Когда Моррис был подростком, его внешность называли ангелоподобной, но потом она резко стала меняться в худшую сторону. 19 лет у Тие обнаружили акромегалию. Из-за этой болезни его кости активно утолщались и разрастались, особенно в лицевом отделе. Серьезное заболевание не помешало Морису добиться больших успехов в спорте, но потом ему все же пришлось перестать выходить на ринг. Как и Шрек, Тие был очень добродушным и приятным в общении. Робин Гуд. Версий происхождения истории о Робин Гуде несколько, однако можно выделить наиболее достоверную из них. Будущий разбойник родился в селе Локсли в 12 веке. Он был свободным крестьянином. Робин собрал небольшую банду еще тогда, когда был юным. Он занимался ограблениями в Шервудском лесу. Однако настоящий Робин Гуд был вовсе не таким благородным, как списанный с него персонаж. Он просто отбирал деньги у людей, причем не только у богатых, и бедным их не отдавал. Пиноккио. Человек, с которого списали этого персонажа, конечно, вовсе не был вырезанным из дерева. Он даже не был ребенком. Пиноккио Санчес являлся героем войны. Этот человек отличался небольшим ростом. После сражений он стал калекой, у него не было ног и носа. Однако врач Карло Бестульджи сделал для него протезы и даже вставку для носа, изготовленную из дерева. Деревянный человечек научился выполнять различные трюки и стал выступать на ярмарках. Однако однажды он сорвался с высоты и погиб. Если бы не сказка Карла Колоди, сегодня об истории о Пиноккио вряд ли кто-нибудь вспомнил. Кристофер Робин и Винни Пух У Алана Милна был сын Кристофер. Одного из главных персонажей своей книги автор списал именно с него. Мальчик был тихим, застенчивым, и игрушечный медвежонок Эдвард являлся его единственным другом. Имя мальчика Алан Милл менять не стал, но медвежонка назвал по-другому. Честь Винни-Пэг – медведица из зоопарка в Лондоне. Она была очень спокойной, даже позволяла детям себя гладить и кормить сгущенным молоком. Барон Мюнхаузен этот человек жил в 18 веке. Он появился на свет в немецком городе Бэденвердере. Мюнхаузен переехал в Россию, когда влюбился в русскую женщину. После переезда он начал служить офицером в армии. Когда дворянин все же вернулся в Германию, он начал рассказывать своим знакомым о различных приключениях, которые якобы происходили с ним в российских землях. Фантазия Мюнхаузена была очень бурной, и каждый раз его истории дополнялись новыми интересными подробностями. Карлсон Прототип Карлсона не просто реально существовавший человек. Астрид Лингрен списала этого персонажа с Германа Геринга – военного, государственного и политического деятеля нацистской Германии. Астрид весьма симпатизировала шведской ультраправой партии и была знакома с Герингом лично. Он являлся летчиком-асом, на что намекает пропеллер за спиной у Карлсона. Внешне этот персонаж также очень сильно похож на Германга Геринга. Многие отмечают, что этот человек, который был очень влиятельным в нацистской Германии, был весьма харизматичным и отличался очень хорошим аппетитом. Дуримар. Наверняка все люди, которые читали сказку «Золотой ключик», помнят продавца пиявок Дуримара. Человек, который стал прототипом этого персонажа – Булли Март, врач из Москвы. Его происхождение являлось французским. Услуги этого специалиста были очень востребованными среди богатых людей. Он успешно лечил пациентов с помощью пиявок. Врач часто надевал длинный и плотный балахон, который обеспечивал защиту от комаров во время ловли пиявок. Рядом с этим необычным специалистом постоянно окалачивались дети, которые дразнили булемарда, коверкая его фамилию Дуримар. Питер Пен Майкл Дэвис, вдохновивший Джеймса Барри на создание книги о мальчике Питере Пенне, который никогда не старел, был сыном друзей писателя. Этот ребенок постоянно выдумывал различные истории. Он был общительным, озорным и любознательным. Как и Питер, Майкл боялся старости. В кошмарных снах этот мальчик часто видел злых пиратов и страшного капитана Крюка. Джеймс Барри был очень привязан к этому одаренному и жизнерадостному ребенку. На этом все, друзья. Если вам понравилось, поставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!